Охрен! Пошло ты. Сдохни, твоя! Ребяточки, приветствую! вас мы продолжаем играть в Зов ктоху И в предыдущей серии мы попали в психушку И благополучно покинули и выбрались из нее. Там происходила какая-то дичь, если честно говоря, вот и я давно не играл в Зов -ктулку». сейчас будем вспоминать, как тут вообще, а, и вообще, да, я же играю да, на геймпаде мне точняк. Кто не смотрел предыдущую серию, посмотрите обязательно, ссылочка будет в описании под видео. Все. что, у нас не будет как-нибудь подзарядить нашу лампу? Awake, Я долго спал? День только начинается, все в порядке. Да, вот эта женщина помогла нам выбраться, кстати говоря, из психушки, ну и, естественно, Брэдли тоже. Как наш биглец? Доктор Фуллер не сообщал о вашем исчезновении охране. Наверняка это произойдет. Брэдли? А кто же еще? Мистер Пирс, как вы себя чувствуете? Вы словно призрака увидели. Тут происходят вещи, которые я не могу объяснить. Расскажите нам, что произошло? Ну, как бы Брэдли умер. все. Так, это я не могу сказать. Вы и доктор Колден Я слышал, как вы разговаривали Почему меня это не удивляет? У меня сложилось впечатление, что вы не ладите Это бестактно с вашей стороны и не mm -hmm. очень умно Как бы то ни было, вернемся к делу Видели, что Чарльз жив. Сейчас уверен лишь в том, что через смерть Хокинсов это не несчастный случай. Почему вы делаете такой вывод? Потому что Чарльз Хокинс выжил во время пожара. Я не понимаю, мистер Хокинс похор похоронен. Но он хотел, чтобы именно так вы и думали. Нетрудно в это поверить. Вы были там, Брэдли, вы даже стреляли в него. Я бы такое запомнил. Зачем ему инсценировать собственную смерть? Думаете, он хотел скрыть убийство жены? Это возможно. Это трудно переварить. У вас нет чего-то более убедительного, Пирс? Брэдли, что вы помните? Я не понимаю вашего вопроса. Вы, похоже, не помните, как той ночью, когда мы вошли в особняк Хокинсов. Мы спустились в туннель, и что там произошло? Как спускались в туннель, не помню? No, да нет, мы были в особняке, а потом... А что потом? I... А потом все как-то размыто. Я не помню, как вернулся домой. А потом? Я пошел навестить вас в больнице и позвал on on на помощь, чтобы она освободила and вас. Remember, и вы не помните что того, что произошло в туннеле? Не помню. Давайте о поговорим о чем-нибудь чем еще. Возможно, я нашел зацепку. Я встретился с Фрэнсисом Сандерсом, вы его знаете? Конечно же, это наш пациент или бывший пациент. Я не видел его с тех пор, когда Фуллер перевел его в подвал. Он знал Сару Хокинс, и это его прикончило. Что? Как он умер? Я не знаю, смогу ли это объяснить. Расскажите мне, как умер мистер Сандерс. Я не видел, что это было, но там рядом с ним совершенно точно что-то было. О чем вы? Сандерс говорил, что это был гость Сары Хокинс. Он говорил о нем, как о живом существе. Сара Хокинс? Я что-то пропустил? Это не имеет смысла. Я не понимаю, как это поможет нам раскрыть дело Хокинс. Вы в самом деле думаете, она в этом замешана? Разве она могла убить мистера Сандерса? Фрэнсис Сандерс упоминал миссис Хокинс прямо перед смертью. Это не совпадение. Знаете, Фрэнсис Сандерс известный коллекционер живописи. Полагаю, вы можете нанести визит его жене, Ирен Сандерс. Говорите, коллекционер живописи. Так, наверное, они познакомились. Если вы собираетесь на обед в Дом Сандерсов, прошу вас избавьте вдову от подробностей. О страданиях мужа. Я не согласен. Она заслуживает узнать Но правду. Но эта правда может быть не неполной. Мы же точно не знаем, что именно произошло. Дайте сохранять благоразумие. Right. Вы правы. У нас нет не правдоподобного не объяснения, не объяснения тому, что случилось, поэтому не будем переходить к выводам. Это и впрямь разумно. Well. Хорошо, я поговорю с Адовой Франсисом. Может быть, я связь между смертью и мужа и Сарой Хокинс. Только не окажитесь больницся на этот раз. Стараюсь. Так, вы говорите с вдовой Сандерса. Уходим. Резиденция Сандерса. Пирс, Колден и Брэдли решили объединить усилия, чтобы раскрыть дело Сары Хокинс. У них есть новый след. Франсис, Фрэнсис Сандерс, коллекционер живописи и друг художницы, который погиб на глазах у Пирса. Детектив идет к нему домой, чтобы поговорить с вдовой о гости, которого несчастный упоминал перед смертью. Ух. Такие дела, ребяточки. Кстати говоря, я записывал, пытался записать, вернее, Survival Heroes. Это, получается, игра новая на мобилке вышла. You, Чем сэр? я могу помочь вам, сэр? Миссис Сандерс? Я частный детектив. Мы должны поговорить о вашем муже и его отношении с Сарой Хокинс. Можно мне войти? Ходите. Но прежде чем мы продолжим, вы должны узнать, что мой муж вчера умер Именно поэтому я и пришел Так, так, гляньте как кто пришел ну, Привет, старые знакомые Вы знакомы? Мы мельком встречались, улаживали кое-какие дела. Главное, что мы друг друга поняли. Храброво-детектив настоящий талант, совать свой нос в дела. Я сталкиваюсь с ней каждый раз, когда мне приходится расследовать чью-то смерть. Остров маленький детектив, my и Island. это мой остров, поэтому better, лучше, когда ты сталкиваешься со, со мной. Вы расследуете смерть Франсиса? Почему? То вас нанял. I spoke to я говорил с Франсисом не до его смерти. Его история как-то связана над которым я работаю. Well, Что ж, раз уж это дело меня me, не касается, я буду в кабинете вашего of мужа, Ирэн. Of продолжим позже. We'll well, Хорошо, мисс Бейкер. Сюда, мистер Пирс. Устраивайтесь поудобнее. Похоже, вы мне можете многое рассказать. Да-да-да. Могу ли я узнать, когда вы разговаривали с моим мужем? Вчера. Я встретил его в лечебнице и мы разговаривали про Сару Хокинс. Конечно же. Он говорил сами, о ней. Он только о ней разговаривал, о Саре Хокинс и ее картине. Прошу простить мой тон. Дело в том, что мне не разрешали видеться с ним с тех пор, как он оказался в лечебнице. А вы, совершенно чужой человек, увиделись и даже поговорили с ним, где не он... его смерть. Как это было? Вы были рядом, когда у него случился приступ? Что произошло? Я думал, вы будете подавлены горем, услышав про смерть мужа. Мне не нравится тон ваших намеков, сэр. У меня было несколько месяцев, чтобы выплакать все слезы и смириться, если не со своей судьбой, то хотя бы с судьбой мужа. Жаль, что я расстроил вас, раз уж вы ожидали отдавы истерики и истерики его. Впрочем, смею вас заверить, мой гнев вполне реальный. Я должна понять, как это могло произойти в таком известном институте и прямо у вас на глазах. Вы не сделали ничего, чтобы помочь ему? Я разделяю вашу горе, но не имею к этому никакого отношения. Миссис Сандерс, я понимаю вашу горе и приношу вам свои глубочайшие соболезнования. Но я не имею никакого отношения к смерти вашего мужа. Я только что прибыл на Дарквотер и я расследую смерть семейства Хокинсов смерть хокинса хотите сказать это был не несчастный случай На этом проклятом острове происходит трагедия за трагедией и вам я тоже рекомендую бежать с ним, как от чему? я устал, мистер пирс я буду благодарен вам если вы скажете что чего хотите а потом уйдете он говорил с вами про бродягу может, говорил с вами про гостя Сара Хокинс? Бродягу, если быть совсем точным. Только о нем он и говорил. Если вы можете себе это Она висит прямо в центре галереи, лучшее место для картины, которая обеспечила им привилегию такой позорной и жалкой смерти. Подождите-ка, так бродяга это картина? Картина Сары Хокинс? А чья же еще? Кто еще такие ужасы рисует? Посмотрите сами, если хотите. Сейчас это моя единственная зацепка Полагаю, мне нечего терять Значит, вы плохо меня слушали. Что до меня, то я больше не захожу в галерею Но если вы хотите ее увидеть Спасибо, миссис Сандерс Это не займет много времени Так, тут еще что-то есть Неужели она и в самом деле заботилась о нем? Уважаемые госпожа, я подтверждаю получение письма, в котором вы требуете вернуть вам тело почившего мужа. С сожалению, вынужден сообщить, что я не могу вернуть его вам. В момент его помещения в лечебницу вы подписали форму отказа, которая позволяет мне избавиться от тела таким образом, как я сочету наиболее подходящим. Приношу вам свои глубочайшие соболезнования. Томас Фуллер. Про right это. Так, понятно, это все медицина. Что еще здесь мы можем найти? Посмотрим, что расскажет цилиндр, если вставить его в фонограф. Запись для фонографа, которую Фрэнс Сандерс составил своей жене Ирен. Интересно. Странный индийский медальон. Древний амулет, скорее всего, индийский. Интересно, для чего он предназначен. Опять снотворные, везде снотворные. Так, киты и треска. Они мне не помешают. Я нашел эти снотворные таблетки в доме Сандерса. Интересно, кому их прописали, Фрэнсису или Ирен. Странно, несколько месяцев Сара Хокинс отказывалась расставаться со своей картиной И Вдруг просто подарил ее Дорогой Фрэнсис, умоляю тебя, не мечтать даже об этой, про... этой картине Если наша дружба для тебя хоть что-то, значит, пожалуйста, избавь меня от чувства вины Я не могу стать причиной твоего падения Прошу тебя, мой дорогой друг, забудь о бородяге Твоя подруга Сара Хокинс Действительно, странно Старый дневник и у них жены священника. В этом томе рассказывается о сообществе преподобного Викуда. Его жена обеспокоена странными снами, которые снятся пасты преподобного с момента прибытия на остров. Некоторые члены сообщества, в том числе и ее муж, начали говорить, будто бы эти видения посланы им богом. Она боится, что их всех ждет судьба пропавшего племени. Ого. Что-то меня напугало. Так, ключ от галереи Сандерсон. Ты уже второй раз переходишь мне на дорогу для таких Постарайся, чтобы это не вошло в привычку У меня много вредных привычек Одни очень опасны, другие не очень Зачем ты пришел в эту галерею? Я должен подтвердить подлинность картин для покупателя. У меня есть богатый клиент в Бостоне, который слышал про смерть Фрэнсиса Сандерса Он хотел, чтобы я оценил его состояние Прежде чем делать предложение, <связь> удали. История хорошая ложь, плохая, учить фраделью. Но если не будешь путаться под ногами, можешь остаться. А что ты тут делаешь? А что ж тебя привело you? домой, Александр? Я тут по делу. Иран попросил меня dead. избавиться от этих картин. Не планирует больше здесь задержаться. Веришь или нет, но на Darkwater и много коллекционеров Нужен человек со связями и, и с транспортом Поэтому выбирать приходится между Фитсроем и мной А со мной дело иметь приятнее, не находишь? О да, конечно, намного приятнее Так, что здесь? Вопросы анатомии Так, зачем у нас везде тут шкафы? Неужели нам придется от кого-то прятаться? Не находитесь? Странно. Это, наверное, артефакты для Колумбовой эпохи. Эт... Этот человек целое крыло своего особняка превратил в галерею так. А, вот она, вот эта картина О, а вот и маслянка Теперь мы заправили нашу лампу А, давайте сразу перейдем к делу мне кажется, сейчас начнется какая-то дичь, нам придется прятаться. Может, уже пора бежать? Это что это еще такое, черт побери? Блядь! Да знать бы, где этот раный шкаф Ну да, так она нас прям не найдет Минус уши надо ну, чуть потише сделать, что-то. Ну, блин, она нам не оставила выбора, она нас сразу спалила. What the hell was that? Давай попробуем поставил сон. не закончится только картины галереи потому что ой нас сейчас кошмарить то будет а чё у нас там по заданию? там потому что я в самом доме видел еще один такой шкаф давай валите Не могу даже ее коснуться, блять, лезть сюда. В смысле, ты не можешь ее даже коснуться? Чугуни, что ли? Даже сейчас О -о -о. Ты могла бы там пойти дверь это сломать, не значит, не могу ее коснуться выхода нет, нужно как-то избавиться от этого кошмара есть, блядь чё, мы так и будем тут? Ну ладно, попробуем найти другой выход, но, блин, я хер его знает. вот так, ладно, смотри Да блин, пошла ты Подожди У нас же есть Ага Посильник. А зачем вообще Функция нужна, блин, на лампе. Типа, чтобы лучше видеть, ну такое себе. Да, oh, блядь, блядь, иди в жопу. Ты, короче, начинаешь раздражать Я подошел к другой двери, она тоже сделала потише, это жесть какая-то Подошел к другой двери, она тоже, короче, вот, закошмарилась Здесь-ка ты обратно в свою картину, а? Тварь вышла из этой картины. Тут должна быть связь. Может быть, если я ее уничтожу. Уничтожай, блядь. Вон, свечи. Все, я нашел. Поджечь свечи, скорее всего. Синжал уже был в коллекции Сандерса, или только... Или то только пытался завладить им. Не обладая даже крупицей таланта Сары Хокинс Сандерс в мельчайших деталях нарисовал кинжал необычной формы. На гарде изображен эзотерический символ, который часто встречался в его переписке с Сарой. Дожги, блять, сука! И потише жизнь да да баба нас забыть вот смотрите вот бадягу свер... сверится с дневником А так может замедлять? Есть что-то в этом такое? А че случилось? Иди, ты дерьмо. Застрял, кажется. Нет, не застрял, вполне сюда идет. Блядь что делать? Сходезно бороться, но можем, да, вот так разрезать. Ай, -яй. нет, смысл блять не помогает. есть Вот он. Похож? Похож. That... Кинжал чем-то отличается от других. Да, вон светится какая-то хрень. Пошел. Сдохни тварь. У его вот все, НА! Что за рукой? Да-да, херач в руку. Да что с тобой? <связывая> я чуть ли рук себе не, от... не оттяпал. В смысле? Ты вообще где была? Ты уверен, что тебе больше не пригодится? Теперь теряешь хватку, детектив. При таком раскладе ты прав. прав. Ты только прикончил тебя раньше, чем я. Ты ничего не видел? Я видел, как <связывая> ты чуть было не воткнул себе в руку кинжал. Я пропустил что-то поинтереснее. Да, блин! Блин, у меня нет оккультизма профессионал. Она не погверит, ну ладно. It, да нет, I, I, I думаю, я думаю, я просто перебрал. Это и так понятно. Если ты не в состоянии отличить реальность fiction, от вымыслов, у uh, серьезные проблемы. У uh, серьезные проблемы. Я думаю, я что-то опять не так читаю. У тебя, наверное, серьезные проблемы. Так, ты ничего не слышал? ты знала про монстра, ты, наверное, обратил внимание на мою руку. Моя рука исчезла под этой картиной, ты наверняка видел. Я видел, как ты наложил свои дрожащие лапки на ценную вещь. Даже ты собрался с этим кинжалом. Он спас мне жизнь. Это не просто кинжал. Тебе стоит поговорить с Элджерном Алджи... Алджи... Алджи... Алджи... Алджи... Дрейком. Он торгует антиквариатом about здесь, на Дархотере. Он тебе все равно скажет I об этом кинжале. It Судя him, по бухгалтерским Сандерс. книгам, это он продал кинжал сандерсон Мне прям стоит поговорить с этим Дрейком. Прогнать эту тварь можно было только кинжалом. Зачем ты ей говоришь об этом, она тебе не поверит. Если Хокинс пытался избавиться от этого бродяги, она могла связаться с Дрейком. Этот торгует хорошо разбирается в антиквариате. Ого, снова завелся. Иди куда хочешь, а я сам здесь и обговорю сырые наши дела. Артефакт мы забрали себе. Ну что, где разбили? стоит. после какой-то другой шкатулки. Безымянная книжная лавка. Бродяга оказался не просто картиной Сары Хокинс. Эта огромная тварь выскочила из полотна и напала на пирса. После долгой драки, драки сыщик смог снова запереть тварь в картине. Позже он узнал, что кинжал, которому он прогнал чудовище, продал Сандерсу человек по имени Элджерон Дрейк, владелец безымянной книжной лавки. Пирс решает сходить туда. А тут у нас какие-то злачные делишки происходят, судя по всему. Значит, что, разбитое... окно? Где продается? Толкование сновидений Фрейда. Это работа заложила основу психоанализа в начале века. Так. Если что, прочитайте на паузе. Старе острова Дарквотер, Том 2 Так, что еще можем тут найти? У них жены священника, часть 4 ночью уже записываю просто. История Darkwater Ватера, Том, 4. Еще раз маслянка. Что-то их не было, не было, его тут прям аж 3 насыпали. Книга Дзиана. Фундаментальный труд, лежащий в основе Теософского движения Елены Блаватской. И участники приравнивают истину к религии. О, оккультизм, прогресс. Так, мы от... Нет, мы не оттуда... не приходили. Давайте подумаем, что тут произошло. Начнем с самого начала, откуда взломщик проникся Похоже работала дилетанта Или я неправильно прочитал, опять дилетантка, наверное Этот чаток оставил кто-то высокий Вероятно, мужчина Ну и. Да, This burglar seems Похоже, вломщик в довольно уже. Uh -huh. Что за вор оставляет свои инструменты на месте преступления? Что убил у всех этих животных? Happened, почему вломщик сбежал, не закончив свои работы? Чарльз Хокинс Какой же силой обладала картина Сара Хокинс? Сара Хокинс помогала прятать что-то в этом сейфе Так, сюда мы вот пройти не можем. Что мы еще упустим? Рэйк приложил немало усилий, чтобы спрятать это, чем бы оно ни было. Все связано с делом Сара Хокинс. Дрэк оставил инструкцию, как найти комбинации к его сейфу. Кажется, здесь спрятан страница, кое-что можно прочитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается, что я в большой беде. Мои единственные и последняя надежды в том, что мои тела и кости все еще пребывают в этой реальности. Тогда их можно найти и сжечь. Погребальную урну нужно отдать моей матери, если она все еще в этом мире. Следующее сообщение очень важное. Кто бы не читал эти строки, если он обладает такой же остротой ума, как и я, и может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Оно лежит в моем сейфе, а подсказки комбинации содержатся на трех цилиндрах скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разума, но беспорядок наслаждения воображения. Хоть и сам предпочитаю упорядоченный хаос, но должен признать, что обычно всегда изобладает разум. Если вдруг по какой-то случайности человек, или лучше сказать гений, сравнится со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф, я прошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге профе профессора Мискотоникского Мискотоникского университета Армитиджу. В этом сейфе хранится не только краткое изложение огромного объема уникальных знаний но и оружие слишком опасно чтобы попасть в плохие руки надеюсь ты сможешь оценить опасность которую она представляет и поступишь должным образом в любом случае меня уже не будет я не смогу не помочь тебе не пострадать от твоих же действий интересно так и окей справочник анатомии. что еще здесь есть This... Уже все на этом острове принимают снотворные. Да уж действительно. Я нашел эти снотворные таблетки в книжной лавке. Неужели к ней готовится революция бессонницы? Between... Какую связь он нашел Харльз... между Чарльзом Хокинсом an old... и старым умлетом? Этот ключ со знаком старших единственное, что может защитить твой разум. Это цилиндрический медальон на тяжелой цепи. Сотни лет назад на нем были звезды, звезда и ветка, которые должны отражать силы древних. Все указывает на то, что у прошлого владельца египетского торговца антиквариатом недаленно отобрал Чарльз Хокинс. Дата в газетных вырезках, посвященных этому правонарушению, впадают с датами поездки Хокинсов в Каир. Непонятно, знает ли он нам назначение артефакта. Попробую это узнать. Ну что ж, давайте искать... Архив, давай... Архив, давай... Архив, давай... Так, мы еще никуда не дошли. Скилиндры, которые Дрейк пытался спрятать. Пожалуйста, стоит их послушать. Справочник, по-моему, и второй. Вы будете читать книгу? Прочитать или не читать? Вот, это тот выбор, когда... Можно вникать во все и а, потом впадать в безумие либо нечто. Давай прочтем. Что содержится в этой странной книге? В этой книге содержится нечестивые знания, твари. Это повлияет на ваш суд. В этом сборнике перечисляются и классифицируются создания, о которых мне никогда не доводилось слышать. Божества, звезд, существа, способные перемещаться между измерениями.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 низкие конспекты так нам все еще по-прежнему нужно открыть сейф нужно подобрать код к сейфу блин давайте а давайте еще посмотрим что тут есть здесь мы все посмотрели у меня много всяких разных теорий, но что-то как-то пока что особо ничего не происходит наверное, это может даже вырежу потому что долг слишком И эти красные капли, словно драгоценные камни, лежат неподвижно. Обрамлённый... Быть хранителем Грали не значит не поддаваться его чарам Генри. Я признаюсь, я готов заплатить, чтобы узнать его секрет. Я наконец-то понял, что мы лишь фигуры на шахматной доске Богорд. Пусть те из нас, кто еще не, не стоит на ногах, защищают белую карьеру, черных солдат, и нас станут все меньше, и чем больше я понимаю, тем сильнее моя воля. Мы должны восстать против судьбы. Дорогой друг, я еще раз благодарю тебя за антологию работ в Аркин. Аркин, Девятый том. А за то и другие ужасы, ужасы, кажется, имеют непосредственное. Никогда не устану перелистывать эти страницы. Девятый том. Окей. Ну, девятый том. Шахматная доска. Прогреву защищена слабо. Ну вообще, да. Тут у меня сразу ассоциация такая. The Queen has little protection. Шесть черных фигур и одна белая. Молодненькая. Чаша знания. Этот кубок, похоже, очень старый. Вроде бы он сделан из золота и украшен настоящими драгоценными камнями. Кажется, сапфиры и рубин складываются какой-то узор. А? Какой узор? А, потресканный. Почему я не могу вверх или вниз посмотреть? The Queen has little protection. Подожди Блин а тут Я пытаюсь как-нибудь сопоставить там фигуры вот эти шахматные с этим кодом из сейфа ну девятая книга ты сказал дрейк упоминал какой-то конкретный тон so these are the volumes, that Drake was talking так это те самые книги message. о которых упоминал Дрейк в своем сообщении ну этот сборник также известный как кошмарная лирика стал настоящей сенсацией уже после первой публикации в 1908 году дерби тогда было всего 18 лет что говорил о ней Дрейк? talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular. So these are the volumes that Drake was talking Дрейк Блин, восемнадцать лет, может, девятьсот если это так, это будет общая победа ой так, вот а... не замок нет 189 719 981 я же не делал такую еще Итак, это Дрейк Эти красные Быть хранителем грани значит не поддаваться его чарам Генри. Я признаюсь, что я буду платить, чтобы узнать его секреты. Я наконец-то понял, что мы лишь на шахнутом на доске богов. нас, кто еще стоит на ногах, нашу белую королеву. Слушайте, я кажется, догадываться. Братан, братан красные капли сломаны камни Красные капли, получается, смотрите Чаша знания Красные капли Одна, вторая, третья, четвертая, пятая Пять всего капель Здесь четыре белых фигуры Пять, четыре и девятый там 549 и вот что-то в этом роде, может быть Давайте попробуем Чисто ли? я в общем хз думаю на этом стоит заканчивать, блин может у меня на ночь голова не соображает ну, на самом деле ну что ж друзья на сегодня все, не забывайте подписываться на мой канал, группу вконтакте Twitch, Instagram. обязательно подписывайтесь на группу поклонников творчества Лавкрафта Лавкрафта ну вы поняли. И увидимся в новых видео. Всем пока-пока-пока.